Из-за ухудшения погоды стали неблагоприятные условия дорожного движения. Непогода стала причиной рокового случая на трассе М11 в Нагородской области. Столкнулись более 40 автомобилей. Изменение погоды в последние дни связаны с циркуляцией. Дело в том, что циклон в настоящее время своими фронтами накрыл территорию Поволжья. Как следствие, наблюдаются осадки. По действиям южных потоков фон температур повысился. И в настоящее время температура на 6 градусов превышает климатическую норму. Такое количество осадков жители не видели примерно со 2 января. Такая вот аномально теплая погода э, останется на нашей территории еще буквально на 2-3 дня. Далее э, нас ожидает температурный фон близкий к климатической норме. И первая декада марта прогнозируется близкой к климатической норме. А норма первой декады марта составляет около минус 6 градусов Цельсия. Наиболее точным прогнозом можно назвать краткосрочным, то есть до трех суток. Оправдываемость таких прогнозов достигает 95%, если говорить о долгосрочных прогнозах – 67%. Ну, изменение погоды, особенно изменение в последние дни, связано с циркуляцией. Дело в том, что а, циклон, который определяет погоду нашего региона, а, в настоящее время а, своими фронтами а, накрыл территорию нашей республики. Как следствие, наблюдаются а, интенсивные осадки и южные потоки. Такая аномально теплая погода останется буквально на 2-3 дня. Далее нас ожидает температурный фон близкий к климатической норме, которая для первой декады марта составляет минус 6 градусов. Диана Агнест, Фарид Захит углы, Универньюз.